Нужно сделать быстрый обход. Что вы думаете, тот? Мой Я любимый фильм «Разрушители свадеб» и Винс Вон там есть строчка. Он говорит, мне наплевать на пекаря, мне больше наплевать на этих двоих. Я закончил. Как будто мне было все равно с самого начала, так и сейчас мне действительно все равно. Джесси Уотерс сказал это лучше всех из пяти. Я не знаю ни одного человека, который посмотрит этот документальный фильм. Мне все равно, мне все равно. С меня хватит. Мы здесь не упоминаем Джесси Уотерса. Понял, понял. Принял к сведению, принял к сведению. Огромная вывеска на двери. Вот она, как вы могли ее пропустить. Джо ее личность настолько ужасна, что это перевешивает ее внешность. Это действительно большая редкость. Со мной такое случается только иногда. Я с нетерпением жду документального фильма Netflix об их разводе. Да. Но она так ужасно жалуется, что мне интересно, звучит ли ее хвастовство как жалоба. Как будто я ненавижу гудеть свой собственный рок, но у меня нет сочувствия, и я глух звуком. Кэт, что вы увидели, когда увидели его лицо? Люди говорят, что он не такой уж умный, но это не выглядело так, как будто он был глуп. Это просто выглядело так. Когда она говорит, это оскорбительно из-за того, какими глупыми она всех считает. Верно. Я не знала, что встреча с королевой будет официальной. И я говорю это как человек, который не очень хорошо уживется в любой королевской ситуации, я была бы катастрофой, но, по крайней мере, я бы знала это. Вы знаете, что это не кулачный бой, вы не такой, как Сап. Как будто это королева. Да, да, да. Вы можете сказать, что чувствовали себя неловко, или это было странно для вас, но когда вы ведете сами без понятия, заткнись, ложец. Да. Мы не настолько глупы. Да, и Тайрус. Она говорит, she что не хочет быть известной, связанной с королевской семьей, но вся пьеса о том, чтобы быть известной королевской семье. Грег, она испортила шутку в «Эсмеи Фреверанс». Она держала его слишком долго. Так, насколько же это было неловко для королевы, как долго она собирается так лежать. да. А потом он такой. Я не знаю. Она никогда раньше так не лежала. И это то самое лицо. Потому что у меня было такое лицо. Милое. Подходя, Хантер хвастается искусством перед заложником из Нью-Йорк Пост.